Всем привет! Меня зовут Алексей Кудрицкий, с вами канал Polygraph.red и сегодня мы поговорим с вами в продолжении о теме истории белорусского национального движения и белорусского национализма, о том, как появлялись предпосылки для его зарождения и э, как оно развивалось в первой половине 19 века. Но начнем мы э, немножко раньше, с XIV века, и поговорим о том, что, собственно, предопределило возникновение этих предпосылок. Поговорим в первую очередь о русской мове, так называемой. Он же старобелорусский язык, он же староукраинский язык, он же западно-русский письменный язык. С XIV века он официально использовался в Великом княжестве литовском, на нем в 16 веке появляются печатные книги, о чем мы знаем из школьной программы, то есть Франциск Карина в 1514 году впервые пишет, публикует книгу на старобелорусском языке, а ее официальный статус закрепляется в статутах Великого княжества Литовского, в частности в статуте 1588 года. Но для литовской шляхты западнорусский язык стал вторым языком, основным языком ее была, был литовский язык, собственно потому что литовская шляхта составляла основу шляхты Великого княжества Литовского, во всяком случае, на момент зарождения литовского государства. Основной религией литовской шляхты, то есть знати, было, было язычество. И уже с конца XIV века появляются предпосылки для упадка западнорусского языка, на данных территориях. В чем же это все выражалось? В 1385 году заключают Кревскую унию, по условиям которой князь Ягайло становился польским королем и обязывался крестить Великое княжество Литовское, соответственно, креститься сам в католичество и крестить Литву, то есть вот именно этническую Литву, которая, собственно, сейчас занимается территорией Республики Литва, вот, и, собственно, тех территорий, которые сейчас входят в состав Республики Беларусь, но в то время занимали, на которых жили литовцы, вот, и, собственно, с тех пор закреплилось разделение Великого княжества Литовского, по религиозному признаку, с одной стороны, что предопределило и разделение Великого княжества Литовского, в том числе и по языковому принципу, потому что если религиозным языком, языком, на котором отправлялись богослужения для православных, был церковно-славянский язык, то есть вариант один из славянских языков, вот, то для католической церкви это была латынь, И, соответственно, процесс ополячивания для литовцев Именно через костел, через религиозные институты был гораздо проще вот. И поэтому в XVI веке, когда с одной стороны западнорусский язык достигает высшей точки своего развития Потому что один из самых таких важных документов в государстве принимается на западно-русском языке, закрепляется его официальный статус в этом, в этом документе и так далее. С другой стороны, доля этого языка в актах вот, она стремительно падает. Если в начале XVI века половина актов выходила на западно-русском языке, а половина на латыни, то во второй половине XVI века, то есть уже после Люблинской унии 1569 года, которая объединила Великое княжество Литовское с королевством польским, Доля актов на западно-русском языке сократилась до 17%, что было меньше, чем доля актов на польском языке, что было 20%. Здесь речь про а, акты, которые изданы в Вильно. Вот. И в семнадцатом веке это положение усугубляется тем, что в 1696 году использование западно-русского языка запрещалось при написании новых актов. И уже в XVIII веке западно-русский язык, он же старо-белорусский, он же староукраинский язык, окончательно выходит из обихода, во всяком случае, средней и крупной шляхты, которая, собственно, и является таким основным политическим народом Речи Посполитой и Великого княжества Литовского, которое, собственно, определяет политику и так далее. То есть Речь Посполитая уже к концу XVIII века становится польским государством, в котором есть такие очень крупные меньшинства, в том числе и русское, оно же белорусское и украинское. Вот. Почему мы про это говорили? Потому что именно положение западно-русского языка в конце 18 века предопределило и интерес к нему как со стороны Польских исследователей в первой половине XIX века, которые стали находить его как в древних актах Великого княжества Литовского, так и со стороны русских властей, которые после раздела Речи Посполитой стали интересоваться историей этого края и его ролью в русской истории. После разделов Речи Посполиты в конце 18 века, а также восстания Тадовыша Костюшка наполеоновских войн, в которых принимало участие достаточно большое количество польской шляхты на стороне Наполеона, идеи Польши из скажем так, такого имперского государства, которое стремится включить в себя подчиненные народы, ополячить их и так далее, стало, наоборот, его положение сместилось до положения национально-освободительного движения, достаточно мощного, собственно, что и итогом которого стало несколько восстаний и, собственно, провозглашение польского государства в 1918 году. Но в начале 19 века на территории Польши, бывшей Речи Посполитой, распространяются идеи романтизма и они способствуют развитию польского национализма и подогревают интерес к польской истории. Многие поляки, в том числе, которые родились и живут на, на территории Беларуси, которые, собственно, ими считаются территорией Польши, одной из провинций Польши, у которых есть некоторые региональные идентичности, они понимают, что раньше эта территория называлась Литвой, они начинают интересоваться именно историей данного края и начинают делать это в рамках каких-то институций, которые уже созданы. На территории бывшего Великого княжества Литовского действовал Вилинский университет, поэтому, собственно, неудивительно, что в рамках Виленского университета, в рамках студенчества, которое состояло преимущественно из выходцев из ополяченной шляхты, начинают появляться тайные общества с целью просвещения и взаимопомощи, такие как общество филоматов, общество филаретов. Вот. И, собственно, в стенах этого университета начинает зарождаться Историческая наука, которая рассматривает историю Великого княжества Литовского. Ну, не зарождаться, а, скажем так, испытывать новую итерацию, потому что исследовать историю Великого княжества Литовского начинали еще и в XVIII веке. В рамках Виленского университета работали такие историки, как Лилевель, Данилович, Ярошевич, Янацевич. Собственно, в стенах этого университета проводилась работа по изданию документов, Например, Великого княжества Литовского. В 1826 году Даниловичем был издан судебник Казимирова 1468 года. Им же предпринимались попытки издания статута Великого княжества Литовского, а в 1827 году он издал супрасовскую летопись. А Иохим Левиль в 1844 году издает историю Литвы и Руси до Люблинской унии 1569 года. То есть, собственно, историческая работа, которая целиком посвящена истории вот, э, до, Люблинской, э, до Люблинской истории Великого княжества Литовского процесс его зарождения, становления и, собственно, дальнейшего развития, в том числе и те известные моменты, которые мы знаем, там про походы Альгерда на Москву, там отпора крестоносцам и так далее и тому подобное. Исследовали историю края не только исследователей Вилинского университета, важный вклад внесло в Варшавское общество любителей науки, его секретарь Галимбовский в своей книге «Польский народ. Его обычаи и суеверия» сделал этнографический обзор всех народов, которые жили на территории бывшей Речи Посполитой, в том числе и белорусов. Собственно, это было сделано для того, чтобы ну, понять, собственно, то государство, которое они очень долго стремились, ну, пока еще не очень долго, но все же достаточно продолжительное время, стремились возродить. Ближе к середине века Ян Чечет подготовил к изданию несколько сборников белорусских песен то есть он проводил этнографические экспедиции собирал песни среди местного населения собирал их в сборники, затем издавал вот, в частности с помощью издателя Завадского вот. он же чуть позже написал, но не успел издать рифмованную историю Великого княжества Литовского обширные материалы по истории белорусского по белорусскому фольклору были опубликованы Армуальдом Зинкевичем Uh, у него была работа простонародные песни пинского люду она содержала материалы по uh, быту и культуре белорусов которые жили на полесье собственно во время польского восстания 1830-31 годов Александр Рыпинский под подготовил зачитал доклад uh, белорусы немного слов о поэзии простого люда этой нашей польской провинции о его музыке песнях танцах и так далее То есть здесь собственно даже если подумать о самом названии uh, нашей польской провинции вот, то есть он проводил такую политучебу для повстанцев вот, и, собственно, рассказывал о отдельных особенностях тех людей, которые живут на одной из провинций польских земель. Он интересен, кстати, тем, что позже он издал книгу «Беларусь», где опубликовал найденные им белорусские песни, и выделил в качестве отдельного звука тот звук, который, собственно, сейчас является символом белорусского языка, это тот, который обозначается буквой уни Складова» или у. Активная деятельность русских властей, направленная на ликвидацию унианства, привела к появлению работ на белорусском языке, которые направлены на переход жителей из униадства в православие. То есть в 1000... В 1639 году была заключена уния, вот, которая перевод... по итогам которой большая часть населения православного вероисповедания на территории Великого княжества Литовского переходила, сохраняла свои обычаи вот, свои там практики православные и так далее, вот, но они переходили в подчинение Папе Римскому. Это, собственно, происходило для того, чтобы оторвать местное население от православной церкви, которая становилась под все больше и больше контроль именно России. И когда в... В первой половине XIX века начинается обратный процесс при активном содействии российских властей, которые хочет, чтобы местные униаты перешли обратно в православие. Местные священники начинают работу по тому, чтобы перевести их в католицизм, то есть завершить начатое в 1639 году. И в 1835 году Энжей Клангевич и сдает краткий сбор христианской науки для крестьян, разговаривающих на польско-русском языке. То есть здесь он даже язык называет не белорусским, а польско-русским, хотя сам термин «белорусский язык» уже к тому времени используется. Одним из направлений работы польской шляхты на белорусских землях стало... В 1842 году братьями Ташкевичами основан музей древности. Вот, они участвуют в археологических раскопках, раскапывают городища, курганы исследуют. И их музей становится первым публичным музеем на белорусских землях. Собственно, это и делалось отчасти для того, чтобы показать древность этой истории. И, ну, собственно, это был одним из таких светских деятельностей местной шляхты. И здесь стоит сказать то, что Лиливель в своих работах, во всяком случае он свое участие в обществе филоматов, обуславливал тем, что занятия историей для него служат национальному освобождению Польши. Поэтому многие воспринимали вот эту вот деятельность по поиску древности на данной территории как деятельность патриотическую, направленную на восстановление Польши. Но, тем не менее, не история единая, этот процесс был ограничен. Этот процесс также включал в себя и развитие литературы. В основном это была литература на польском языке, авторов, которые жили на территории Беларуси, которые периодически использовали в своей литературе или в своих литературных практиках белорусский язык. Их имена сейчас подаются как примеры начинателей современной белорусской литературы и как... И они известны, собственно, многим белорусам по школьной программе. Это Ян Борщевский, Ян Чечет. Владислав Сорокомля и Винсент Дунин-Мартинкевич, хотя они и писали на польском языке, тема их произведения была Беларусь, то есть ее народ, легенды, обычаи, нравы, положение мелкой шляхты и так далее, который говорил на белорусском языке. Здесь стоит упомянуть Винсента Дунина-Мартинкевича, который белорусский драматург, который писал на польском языке или польский драматург, который писал о белорусах здесь уже как кому угодно, вот. Он сколотил свою собственную труппу, с которой ездил по территории бывшей Речи Посполитой, показывал спектакли, сам пьесы которым он, собственно, сам и писал. И в своих произведениях он добавлял юмор, и он добавлял персонажей, которые говорят, так называемым, простым языком, то есть на белорусском языке. Они во многом используют для того, чтобы показать там, особенности мелкой шляхты, которая от крестьян мало чем отличается. Вот. Одно из произведений Яна Борщевского и самое известное его произведение «Шляхтич завальний или «Беларусь в фантастических повествованиях» написано на польском языке, оно содержит различные фантастические и мистические сюжеты. Во многом это роднит его с Гоголем, который делал то же самое в Украине. Вот. Владислав Саракумле описывал свои путешествия по территории окрестностям Вильна, его работа о прогулке по Литве в радиусе Вильна, а также вдоль Немана. Неман от истоков до Устья. Сохранилось также его несколько стихотворений на белорусском языке. Но их аудитория, само собой, не ограничивалась белорусами. Более того, она не являлась для них основной, потому что, собственно, те, кто могли прочитать их произведения, они владели в основном польской грамотой, они читали на польском языке, и, собственно, сами себя они считали поляками. И поэтому в первом рассказе «Шляхтича завальни» Борщевского присутствуют такие слова в самом начале. Не каждый читатель поймет белорусский язык, так эти народные повествования, которые я услышал из уст простого Люду, решил, насколько смогу в дословном переводе написать по-польски. То есть он показывает, что не все из его аудитории знают белорусский язык, потому что они могли с ним даже не встречаться, потому что живут не на территории Беларуси. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы стало понятно о чем, собственно, говорят местные крестьяне, какие у них есть легенды, предания и так далее, он их переводит на польский, чтобы, соответственно, познакомить более широкий круг читателей. Вот. И эти земли во многом воспринимались как большая польская провинция и мыслить себя вне контекста Белорусской литера... вне польского контекста или вне любого другого контекста, в том числе и русского. Белорусская литература могла еще с очень большим трудом, и фактически смогла это только ближе к второй половине XIX века, но об этом позже. Стоит, однако, рассказать также о таком явлении, как анонимная литература. Эта литература писалась непосредственно на белорусском языке, своей аудиторией она имела в виду местное население, вот. Однако она публиковалась анонимно. Во многом потому, что некоторые из ее авторов стеснялись того, что ее художественный уровень был ниже того, который принят. Вот. Немного тем, что во многом они использовали такие сюжеты, которые в принципе были популярны и в других в странах и там они тоже издавались отчасти анонимно. То есть, ну самый известный пример этого это иниида на выворот, которая вот создавалась по примеру других «Эниид», В частности, на территории Украины было примерно, ну, было такое же произведение, но написанное на украинском языке. В Равинским, вот Витентием Равинским, оно было написано анонимно. Вот. Он сам происходил из Смоленского губернии, данное произведение, оно выбрало в себя особенности именно смоленского белорусского говора и является одним из таких примеров анонимной белорусской литературы. Собственно, вот это вот открытие Беларуси э, польской э, исторической наукой, э, польской этнографической наукой, э, польской литературой и так далее, оно происходило во многом с одной единственной целью. Им необходимо было и... Рассмотреть свою страну, которую они не так давно потеряли, более подробно, и им было необходимо обосновать свои претензии на данную территорию. Они мыслили себя как носители просвещения, как те люди, которые, скажем так, носят высокую патриотическую идею, которая способствует возрождению польского государства. А белорусы или украинцы, например, которые жили на данных землях, воспринимались как младшие братья, которых, собственно, следует оставить в лоне польского государства, так как, собственно, польское государство является государством более высокой культуры, которая более исторически владела этими землями, и тем более, соответственно, не стоит допускать на эти земли Российскую империю, которая самым наглым образом ликвидировала независимость польского государства. То, что Левель говорил о том, что исследования польской истории служат национальному освобождению Польши, разумеется, концептуально понимали и в кругах Российской империи, в ее властях. И поэтому, соответственно, историю данного края отдавать на польским историкам, исследователям этнографии, истории и так далее и тому подобное, никто не хотел. Поэтому уже в первой половине XIX века начинается работа по исследованию истории Белоруссии, Великого княжества Литовского, но уже российскими историками с совершенно противоположной целью — обосновать именно русский характер данных земель, обосновать православный характер данных земель и, соответственно, в таком дискурсивном плане оторвать данные территории от Польши и присоединить их к России. Собственно... Во многом этому служило ряд научных обществ, ряд, э, организованных государством, э, этнографических экспедиций и так далее, но о данном э, чуть подробнее. Одним из первых групп, которые начала работать над исследованием данных земель, был Румянцевский кружок, который был организован графом Румянцевым, чей дворец сейчас можно посмотреть в городе Гомеле, например. Он, э, его одним из самых ярких членов стал Иван Григорович, историк и археограф, который занимался исследованиям истории Западной Руси, исследованием положения православного населения на Западной Руси, а также он искал в архивах Восточной Беларуси документы по истории православной церкви и угнетение этой церкви со стороны католической церкви. Это, собственно, и было главной задачей подготовки им различных сборников документов, которые он издавал на протяжении всей своей жизни. В 1824 году была издана его работа «Белорусский архив древних грамот». Все опубликованные документы в данном издании касались исключительно Беларуси. Это, собственно, то, что выделяет данное издание от других, которые выходили до этого. До этого они содержали в том числе и документы, там, например, по истории Польши, или по истории Украины, Литвы и так далее. Здесь же документы касались непосредственно истории Беларуси. Вот, издание имело целью показать притеснение православного населения на территории Великого Князства литовского к католиками. Собственно, он и считал, что, в принципе, он свою задачу в этом выполнил. И писал своему брату после выхода архива древних грамот «И наша Белоруссия не исчезнет с лица земли, но доведает свет, что были времена, когда она была славнее и добродетельнее». Здесь, собственно, интересно, что он выделяет отдельный регион Беларуси. Вот, и, собственно, мысли себя в контексте данного региона, то есть не просто Беларуси, а нашей Беларуси. Вот. и ä, при активном содействии Григоровича также было подготовлено издание «Акты Западной России» в пяти томах. Вот. А в конце своей жизни он занялся той работой, которая, в принципе, довольно важна в контексте истории белорусского национального движения. Он начинает составлять словарь белорусского языка, знакомясь с его сборниками документов «Ширанский шахматов», в то время министр народного образования. Ему сказал, что в принципе было бы неплохо подготовить словарь белорусских слов, потому что многие, многое из того языка, который использовали в данных э, актах то есть западнорусский письменный язык, старобелорусский язык или староукраинский язык э, непонятно для массового читателя. И поэтому он уже в конце своей жизни занимался составлением этого словаря, но у него не получилось довести работу до конца. Польское восстание 1830-1831 года активизировало у российских властей интерес к истории данного края, именно с точки зрения идеологического. Необходимо было, во-первых, узнать о нем побольше, Вот, во-вторых, понять, собственно, культуру и обычаи того народа, который живет здесь. И поэтому в конце 1830-х годов на территории Беларуси Создаются губернские статистические комитеты, которые собирают информацию о хозяйствах, населении и историко-бытовых особенностях западных губерний. Итогом этой работы стало издание в конце 1840-х годов книги, памятные книги губерний, которые, собственно, всю эту информацию и в себя включали. Кроме того, власти начинают упорядочивать архивы в Западной России. В Вильне и Витебске создаются центральные архивы древних грамот, а в Вильне создается археографическая комиссия, которая, собственно, ставит своей целью то же самое. То есть собирать архивы, касающиеся истории Западной России, Великого княжества Литовского, и э, публиковать их, ну, соответственно, с целью того, чтобы показать, что данный край имеет большую, скажем так, принадлежность к общерусской истории. Кроме того, власти Российской империи снаряжали археографические экспедиции для поиска и опубликования данных, документов по истории данного края. Одним из итогов становится работа Устрялова о Литовском княжестве, исследовании вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое княжество Литовское. Эта работа стала своеобразным официальным взглядом Российской империи на историю ВКЛ. Работа вышла в 1839 году. Он пишет. Доколе оно было самостоятельно, имело своих князей из дома Гедеминова, сохраняло все черты русской народности и спорило с Москвой о праве господствовать на всю Русью. Историк обязан говорить с равную подробностью о делах литовских и московских. И продолжает. Историк не обязан рассказывать о всех делах польских, в коих принимало участие Литовское княжество, потому что это предмет посторонний. Но он обязан непременно показать, каким образом в Западной Руси под игом поляков постепенно исчезали главные черты ее народности, как она боролась со своими гонителями, чтобы спасти свою веру, свой язык, главное, почти единственное наследие, оставшееся ей от предков. Здесь, собственно, интересно несколько таких моментов. То есть здесь прослеживается явное такое указание на то, что Литовское и Московское княжество, они в принципе равны То есть это и обосновывается потом как два центра объединения Руси Литовское княжество и Московское княжество И с другой стороны, то, что вот эта вот русскость Великого княжества Литовского Она под натиском польской культуры начинает уступать И со временем именно язык, единственное наследие оставшееся ее от предков Является таким звеном, который привязывает его к России, к российской истории, к русской культуре. И, собственно, вот именно это замечание, именно направл... это направление мысли далее дает развитие, такой, скажем так, такому комплексу идей, как западно-русизм. И вся работа вот российских исследователей, направленная на... Собирание документов на исследование этнографическое, культурное и так далее, она потом позволила тем, кто впоследствии стали западнорусистами, обрести такой мощной документальной и источниковой базой для обоснования своих идей. И таким образом, если подводить итог, можно сказать, что в первой половине XIX века у нас формируются такие два которые, собственно, остаются с нами э, до, в истории белорусского национального движения вплоть до начала XX века, а в некоторых своих аспектах вплоть и до сегодняшнего дня. То есть э, рассмотрение э, белорусской истории с польских позиций, которое, вот, собственно, было распространено э, с точки зрения вот, польских историков, оно продолжило свое политическое шествие э, в качестве... Например, одного из, ну, скажем так, идеологической базы движения краевого, которое появляется в начале XX века, и такими видными представителями которого являются Ванилович и Скирмунд. Один из них, к слову, был премьер-министром Белорусской Народной Республики, а второй финансировал создание Красного Костела в Минске. А другое движение, которое, вот, собственно, базировалось на исследованиях российских историков и этнографов, и археографов на территории Беларуси, оно позволило появиться западнорусизм, который, собственно, стал во многом такой базой, на которой возникло белорусское национальное движение, которое привело к созданию белорусского национального государства уже в начале XX века и, собственно, которое с одной стороны остановилось на этом, а с другой стороны продолжилось до такого движения, которое во многом отрицает всякие отличия Белорусского народа от русского или считает их вообще одним народом, которые вот включены в один единственный такой общий русский контекст. Но о западнорусистах, пог... западно которые действовали в середине-конце XIX века, мы с вами поговорим в следующем передаче, в следующем эпизоде этого сериала о белорусском национальном движении. Спасибо.